<соединяющие> Вы, говорю, все живы. А, ну, не сказал бы, короче, все плохо, но... Ага, ясно. И 200, и 300, очень много. 200 много? Да, просто там печальная ситуация с командованием. Командовая не наша, а в мостовстве, <соединяющие> И за нет мне 200 было много? Да, да, да. Ваши есть 200-е? 200? Много, очень много. С вашей дивизии? Да, да, да. У нас полчасти нету. А что это комбат мне говорит, все хорошо, потери нет? Половина нашего полка уже нету, не существует.